Всем привет! Это видео для тех, кто впервые слышит об энергодыхании. Меня зовут Максим Михеев, и вы на канале «Центр энергодыхания». В этом видео я расскажу вам, что из себя представляют энергодыхательные сеансы, как нужно дышать и кому категорически противопоказаны подобные практики. Начнем с противопоказаний. Категорически запрещено дышать энергопрактики тем, у кого есть какие-либо проблемы по здоровью. В частности, это психические расстройства или эпилепсия, переломы, вывихи, черепно-мозговые травмы, острый период заболевания или резкое обострение хронического, отслойки сетчатки, высокая степень миопии, лазерная коррекция зрения, серьезные заболевания сердца и сердечно-сосудистые заболевания а также прием любых психотропных препаратов. Вообще лучшим состоянием для прохождения практики энергодыхания является состояние ⁇ Я полностью здоров ⁇ И еще, ни в коем случае нельзя дышать беременным, запрещено. Теперь о том, что из себя представляют энергодыхательные практики. Это аудиотрек, состоящий первое из музыкального сопровождения. Под каждую практику музыка подбирается индивидуально в зависимости от назначения сеанса. Второе – это голосовое сопровождение, то есть мой голос будет вести вас на протяжении всего сеанса и подсказывать, когда и как нужно дышать, где и когда остановиться и в какой момент и о чем необходимо подумать. Третье – это дыхание диктора. Под каждую практику задается соответствующий стиль и ритм дыхания. Вам остается лишь подстроиться под дыхание диктора и дышать в заданном ритме. Сам сеанс состоит из активных фаз и окон. Активная фаза это когда мы дышим быстро связано, окно а это когда мы дышим носом медленно и глубоко. Активных фаз и окон в одном сеансе может быть несколько. Это сделано специально, во-первых, для безопасности, чтобы не перегружать организм и, во-вторых, это позволяет вступить в крепкую связь подсознания. сознанием. Демо-версии на Ютубе в основном однофазные, максимум четырехфазные, как, например, перерождение, но общая эффективность все равно сводится к демо-версии. Профессиональные же сеансы могут доходить до восьми фаз, как, например, на моем курсе «Выход Light. А кроме различных стилей ритмов, продолжительности активных фаз и окон существует еще такой параметр, как индивидуальная подача тренера. И если мы говорим о моих сеансах, то в зависимости от назначения, в самом начале сеанса вы можете встретить так называемую настройку подсознания на работу с той или иной проблемой или задачей. А в конце сеанса обычно законодательная база, ну или позитивные установки для подсознания. Практики с более серьезными назначениями, а кроме законодательной базы, дополняются еще и медитативным гипнотическим трансом, который по времени может доходить до одного часа. В этом случае гипноз работает как прошивка. Он стирает старые негативные программы и прописывает новые позитивные установки, которыми мы будем пользоваться в реальной жизни. Подобные практики можно продышать в сообществе M-System Club совершенно бесплатно. Ссылочку на регистрацию я оставлю в описании. Теперь о том, как дышать. Лучше всего найти уединенное место и отключить звук на телефоне, чтобы вам никто не мешал. Для прослушивания можно использовать либо наушники, либо колонки. Самое главное, чтобы звук был качественным. На время практики нужно занять самое комфортное для себя положение. Однако есть один нюанс. Быстро связанное дыхание не является естественным ритмом дыхания, то есть вы влезаете в автоматически настроенные процессы организма, включаете так называемый ручной режим управления. И чтобы справиться с этой проблемой и вернуть контроль над дыханием, мозг начинает предпринимать различные решения. И одно из таких решений – это фаза быстрого сна. Вы просто уснете, и можете проспать всю практику и, соответственно, не получить Нужного результата. Чтобы этого не произошло, я рекомендую дышать либо в позе лотоса, либо сидя с вытянутыми ногами. В этом случае при попадании в фазу быстрого сна корпус тела качнется, и вы тут же проснетесь. Как я уже говорил, существуют различные стили и ритмы дыхания, но все они делятся на три категории. Первое это когда мы дышим только ртом, вот таким образом. Второе – это когда мы вдох делаем носом, а выдох – ртом. И третье – это когда мы дышим только носом. В пранаямах эта категория встречается довольно часто. У нас в энергодыхании носом мы дышим только в окне, когда отдыхаем от быстро связанного дыхания. Причем дышать можно в своем комфортном режиме, а кто-то обнаружит, что ему совершенно не хочется дышать на протяжении всего окна. Напомню, что теперь с помощью энергодыхания можно не только менять свою жизнь к лучшему и увеличивать вибрации, но и зарабатывать реальные деньги. Рекомендую на просторах интернета мои даже бесплатные сеансы энергодыхания, которые лично вам уже помогли изменить свою жизнь. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Я... Обязательно отвечу либо в текстовом формате, либо запишу отдельное видео. Ставьте колокольчик, обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждут очень крутые дыхательные практики, которых вы не встретите на просторах интернета. Ссылочку на сообщество M-System Club и партнерскую программу я оставлю в описании. С вами был Максим Михеев и до новых встреч.